Привет, друзья! В одном из видео по корректировке текста я коротко коснулась создания контура вокруг выбранных объектов. И появились вопросы. И как результат, я снова здесь с вами. И сегодня мы поговорим о возможностях программы Вилком по созданию контуров и подобие вокруг выбранных объектов. А владельцам третьей и четвертых версий будет все ясно и понятно. А вот владельцы второй и более ранних версий могут тихо вздыхать в сторонке и думать о том, как они все это будут реализовывать в своих старых и, возможно, пиратских версиях. Инструменты для формирования контуров и подобий расположены на панели инструменты. По сути, их можно было представить как две функции. Первая – это создание контуров и подобий для замкнутых объектов. И вторая – создание подобий для незамкнутых. Но вот, производители решили выделить упрощенное создание простых подобий в отдельный инструмент. Назначение функций понятно. Выделив объект или объекты и указав параметры, вы получаете уменьшенные или увеличенные подобия с указанной стежковой заливкой и на указанном расстоянии. Подобие можно создавать как для векторных объектов, так и для объектов вышивки, ну или как их еще называть, комбинированных объектов. Инструмент «Простое подобие». Работа с инструментом проста и понятна, как само название. Выберите объект, кликните правой клавишей по иконке. В открывшемся окне укажите расстояние, на котором должны располагаться созданные подобия. Укажите число подобий, а также тип контурного застила. Нажмите ОК. Если параметр смещения, который в редакторе, на мой взгляд, ошибочно переведен как плотность, будет иметь отрицательное значение, то подобие будет меньшего размера, чем выбранный объект. Установите галочку напротив параметра «Создавать подобие для отверстий», если вам нужно заполнить отверстие. Следует учитывать, что если количество подобий при заполнении отверстий, а также при формировании с отрицательным параметром достигнут точки, когда создание объекта будет невозможным, программа сгенерирует только то, что может существовать в природе. Если вам нужны подобия определенного цвета, предварительно выберите нужный цвет на панели «Цвет». При выборе нескольких объектов, расположенных на расстоянии друг от друга, программа воспримет их как отдельные объекты и создаст контуры вокруг каждого. Если объекты будут соприкасаться, программа воспримет их как единый объект. Если объекты будут расположены на расстоянии друг от друга, но создаваемый контур будет пересекаться, Программа удалит наложение и создаст единый контур. Инструмент «Контуры и подобия» для замкнутых объектов. Это более сложный инструмент, который отличается от предыдущего количеством возможностей и настроек. Инструмент разделен на две основные функции. Это создание контура и создание подобий. Для создания контура выделяем объект или объекты, активируем функцию, ставим галочку напротив «Создать контуры», функцию «Создать подобие» отключаем, Выставляем тип объекта, который мы хотим видеть в виде контура. При выборе объекта «Колонка» появляется возможность настройки ширины валика. Задаем цвет, жмем «Ок». При установке контура для объектов, расположенных с наложением, имеется настройка метод перекрытия. Первый метод воспринимает наложенные объекты как отдельные и для каждого из них создает контур. Процесс вышивания будет следующий. Сперва вышивается первый объект и его контур, затем второй объект и его контур. Второй метод определяет объекты как единое целое и создает контуры по видимым границам. Сперва вышиваются объекты, а затем их контуры. Третий метод определяет объекты как отдельные, но в местах перекрытий контур не создает. Порядок вышивания, как и во втором случае. Создание подобий. Это более развернутая функция простого создания подобий. Я бы даже сказала, очень развернутая. Здесь вы можете не только указать количество подобий, расстояние и тип подобия, но также определить метод перекрытия, тип формирования угла, количество повторений и даже объединить подобие в единое целое. Параметр плотность, так же как и в простом подобии, означает смещение, расстояние на которое будет увеличен или уменьшен объект. Ну, смещен да, в сторону выделите объект или объекты и активируйте функцию. Установите галочку «Создание подобий». В графе «Образец подобия» определите размер смещения, укажите тип объекта и цвет. Как и в простых подобиях, параметр «Ширина» доступен для объектов колонка. Чтобы добавить еще один объект, нажмите «Добавить подобие» и установите перечисленные выше параметры для нового объекта. Я не знаю, сколько можно создать подобий, но у меня лично устала рука где-то на 60. -м. Создав нужное количество подобий, вы можете указать число повторений и интервал между повторениями. Я специально установлю большое число, чтобы было видно. Итак, с созданием разобрались. А теперь о настройках методов. Перекрытие 2. В первом случае создаются два отдельных подобия, во втором при пересечении подобия сливаются в единое целое. Тип формирования угла. Тупой или острый? При выборе острого угла вы можете определить, при каком значении угол будет обрезаться. Про создание подобий для отверстий мы уже проходили, а вот «Объединять подобие в спираль» работает следующим образом. Создайте несколько подобий с одинаковыми параметрами. Установите галочку «Объединять в спираль». Как результат, подобие стало вовсе и не подобием, а новым объектом. Удобная вещь, согласитесь. Итак, в этом окне остался только один неописанный параметр – «Сохранить исходные объекты». Сняв галочку и нажав ОК, вы увидите, что исходный объект испарился, а на рабочем поле появились только подобия. Что касается параметра приближения, то это сглаживание контура, и он нужен исключительно при работе с машинами резки. Оставьте этот параметр равным нулю и забудьте про него. И последнее, это формирование подобий для незамкнутых объектов. Если вам понятно предыдущее описание, то работа с этим функционалом не вызовет у вас проблем. Здесь почти все то же самое, за исключением того, что вы можете создавать подобие как с одной стороны объекта, так с обеих. При формировании подобий с обеих сторон вы можете определить последовательность создания подобий. При выборе по сторонам объекты будут вышиваться поочередно с одной и с другой стороны а при выборе изнутри, наружу, сперва вышиваются объекты подобия с одной стороны, а затем объекты подобия с другой. Полагаю, что при просмотре видео у каждого возникли идеи и решения по применению этого функционала. И я уверена, что вы напридумаете много разностей разнообразностей. А начинающим же хочу посоветовать не зацикливаться на контурах, а попробуют применить данный функционал, к примеру, при создании цветовых переходов. Это значительно сократит время на создание объектов. Попробуйте, пробуйте, формируйте контуры и подобия, добивайтесь невероятных мотивов и узоров. Всем хорошего дня!